Россия срочно закрывает границы и устраивает на своей территории новый дивный мир. Я раньше не любил читать утопические романы, считал это бредом и чушью. Редко их мог дочитать до конца. Но вот, этот дивный в кавычках новый мир стоит на пороге нашего дома. Как этим авторам в начале 20-х годов прошлого столетия удалось так точно описать этот мир? О котором уже заявлено, и признаки которого уже никто не скрывает. И они видны повсюду всем привет дорогие друзья с вами канал work and life и я его ведущий антон белюк и сегодня у нас важнейшая тема связанная с последними актуальными и пожалуй одними из самых громких событий этого 2023 года сегодня у нас тема связанная с введением в россии так называемых электронных повесток а в мире есть аналоги вот тех решений которые мы принимаем на сегодняшний день нет. Мы, как всегда, первопроходцы. ну, Пусть сравняются на нас. Данный законопроект, по сути, превращает Российскую Федерацию в огромный электронный концлагерь. Закат Конституции и начало нового дивного мира. Резюме по итогам поправок в закон о призыве. Об этих нашумевших изменениях, о которых стало известно за день до их фактического принятия, высказались уже многие блогеры и аналитики. Например, Анатолий Несмеян выделяет то обстоятельство, что теперь человек может попросту не узнать о том, что находится в неких черных списках. Например, случай отключенной функции получения уведомлений на госуслугах. На мой взгляд, этот аспект, когда тебя признают виновным в чем-то, как бы заочно, является прямым признаком начавшегося введения атрибутики так называемого «дивного нового мира», и только от осознания этого факта становится уже по-настоящему не по себе. Это не считая того, что ты в глазах чиновников теперь являешься просто строчкой реестра, которая почему-то желанию в случае соответствия критериям призыва или так называемой мобилизации может быть активирована, и на себя будут автоматически не только наложены новые обязанности, но и введен ряд ограничений. Насчет этого, думаю, еще подробно выскажутся юристы, но, как на мой взгляд, Конституцию Российской Федерации можно будет вскоре просто упразднять. Говорить о гражданских правах в условиях, когда тебе могут адоним движением мыши запретить выезд из страны, выдачу кредитов или введение бизнеса, сродни какому-то несмешному сюрреализму. Насколько я знаю, само понятие ограничительных мер обычно вводится в отношении подозреваемых в преступлениях или в дополнение к наказаниям. Здесь же ничего не говорится о внесении соответствующих изменений в уголовные или административные статьи для уклонистов. Таким образом, теперь сами ограничения и будут служить формой наказания, и это будет распространенной практикой в электронном мире. Где надобность в тюрьмах постепенно отпадет, так как любого можно будет по щелчку отключить от благ цивилизации, например ограничившейся в использовании активно рекламируемых сегодня цифровых денег. Точнее, то, что мы сегодня знаем как исправительные колонии, вполне могут быть переоборудованы в концлагеря для тех, кто представляет конкретную опасность для правящего режима, то есть разного рода несогласных. С остальными проще и дешевле разбираться более гуманными в кавычках методами. Но, конечно, только после того, как государство будет знать о россиянах действительно все. Впрочем, те, кто попадает под этот каток, пока еще могут пользоваться пробелами в законодательстве. Так что я лично ожидаю на первых порах вал исков в отношении военкоматов. Например, как можно считать юридически значимым оповещение через госуслуги, если ни в одном законе не прописана обязанность иметь там аккаунт, да и вообще пользоваться сетью интернет? Если же сейчас население примет это как часть новой нормальности, подобная практика будет активно расширяться в ближайшие годы. Таков мой вывод. А вы напишите свое мнение в комментариях к этому видео, что думаете и как собираетесь противостоять этому сомнительному ноу-хау. Спасибо за внимание. Но самое интересное даже не это, самое интересное то, что все это действие было запланировано еще в 2021 году, когда российское правительство подписало со Всемирным экономическим форумом соглашение о том, что с года 2022 -го Россия станет экспериментальной площадкой глобальных элит. И на российской территории начнут вводиться экспериментальные правовые режимы, так называемые. Россия теряет свой цифровой суверенитет. Происходит запуск экспериментального правового режима. Экспериментальные правовые режимы – это когда в порядке эксперимента прекращается применение ранее принятого закона или его части, и начинают действовать новые правила. Одним из самых громких таких экспериментальных правовых режимов введенных в 2022 году, можно считать закон, так называемый закон о фейках, о российской армии. Когда, если ты скажешь что-либо, даже абсолютно не связанное с российской армией, что-либо, что не понравится российскому правительству, тебя могут за это упрятать за решетку даже на десятилетия В России принят закон о военной цензуре – один из самых жестких и устрашающих законов последних лет, который поломает жизни многим нашим согражданам. Депутаты называют его «закон о фейках про специальную операцию на Украине», но суть это не меняет. Авторы документа даже не пытаются скрывать, что их задача запугать и заткнуть рот всем, кто выступает против войны. Все зависит от того, насколько сильно ты мешаешь российской власти. В этом же 2023 году, пожалуй, один из самых, но далеко не последних, таких самых громких законов, которые по сути являются экспериментальным правовым режимом, является тот самый, о котором я уже говорил, закон о введении электронных повесток. Сейчас мы более подробно разберем взаимодействие российского правительства с такой глобалистической организацией, как Всемирный экономический форум. Будет очень интересно, поэтому обязательно смотрите это видео до конца, подписывайтесь на этот канал, если еще не подписаны. Поддерживайте видео лайками, делитесь ссылками на него с друзьями. И, конечно же, подписывайтесь на другие мои крайне важные и полезные интернет-ресурсы. Ссылки на них в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Особенно прошу вас обратить свое внимание на мой информационный телеграм-канал. Проходите и также подписывайтесь на него. А теперь устраивайтесь поудобнее и внимание на экраны. Правительство и Всемирный экономический форум ВЭФ подписали меморандум о создании в России Центра четвертой промышленной революции. Церемония подписания прошла в Координационном центре правительства Российской Федерации, передает корреспондент ТАСС с места событий. Со стороны правительства по поручению премьер-министра Михаила Мишустина документ подписал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, со стороны ВЭФ – президент форума Берге Бренде. «Сегодня Россия находится в активной фазе формирования цифровой экономики, которая затрагивает все отрасли промышленности, социальной сферы и госуправления. Основная цель создания российского центра четвертой промышленной революции – повышение узнаваемости России в мировом экспертном сообществе и возможность обмена с СВЭФ и его партнерами по всему миру накопленным опытом и экспертизой», пояснил вице-премьер. А в мире есть аналоги у вот тех решений, которые мы принимаем? На сегодняшний день нет. Мы, как всегда, первопроходцы. Чернышенко добавил, что в следующем году совместно с ВЭФ планируется развернуть проекты в области применения экспериментальных правовых режимов, искусственного интеллекта и интернета вещей. Первые из них будут запущены до конца этого года в сфере беспилотного транспорта, медицины и обработки данных. Россия, кстати, последние несколько лет активно внедряет технологии искусственного интеллекта. На сегодняшний день таких технологий в стране более 800, и часть из них уже заметна на международных рынках. В целом, сотрудничество с ВЭФ будет осуществляться по различным направлениям. Политика в области данных, городская мобильность, поддержка экспорта и продвижение российских IT-технологий на зарубежных рынках, сказал он. Вице-премьер добавил, что центр будет создан на базе АНО – цифровая экономика. Соответствующее соглашение тоже было подписано между автономной коммерческой организацией и ВЭФ. ЭПР будут вводиться на определенный срок в отдельных сферах экономики и, возможно, на обозначенной территории. Экспериментальное регулирование будет обязательным только для тех, кто сам этого захочет, якобы. Это регулирование уже запущено. Активная фаза развития цифровой экономики, цифровая медицина, цифровые инновации, образование. А кто из тех, кто сейчас смотрит это видео, сам захотел экспериментального регулирования? Кто вообще мог бы соединить в общую картину разрозненные и непонятные события в разных сферах нашей жизни, которые происходят в последнее время? Нас-то кто спрашивал? Вот куда нас заводят? На экспериментальный полигон. В этом ответы на многие вопросы. То есть, опять же, на мой взгляд, отталкиваясь от всего перечисленного выше, можно с уверенностью сказать, что в России сейчас не больше, ни меньше решается судьба человечества. Почему? Объясняю еще раз популярно почему. Хотя я и говорил об этом уже в некоторых своих предыдущих видео, еще в прошлом году. Но тема становится все более и более актуальной, поэтому напоминаю. Опять же напоминаю то, о чем говорил и в начале этого видео. А именно, в 2021 году между Клаусом Швабом, соответственно Всемирным экономическим форумом и правительством Российской Федерации был подписан договор о создании на территории России экспериментальной площадки 4 промышленной революции. Для подавляющего большинства людей это набор слов который им очень далек и непонятен. Поэтому, чтобы стало понятней, предлагаю вам ознакомиться сейчас вот с этой видеовставкой. Внимание на экраны. Но меморандум там какой-то подписали. И что? Так подумали большинство. А кто-то вообще и не слышал об этом событии. Доходит до нас все очень долго. И многие значимые события мы просто пропускаем мимо себя в силу озабоченности своими личными делами, которые в принципе важнее тех событий, которые происходят где-то там, в кулуарах власти, в кругах большой политики. Но наши личные дела в нынешнее время определяют не больше не меньше наше выживание. Да, мы поставлены в такие условия, что вынуждены выживать и следить за событиями просто не успеваем, и реагировать на них соответственно не считаем нужным. Взять этот меморандум. О чем он? О создании в России центра четвертой промышленной революции. Если не вникнуть в суть и остановиться на названии, то все хорошо же, в России же с развитием промышленности беда. И если Россия окажется в центре революции промышленной, это ж наоборот развитие и подъем, думают многие россияне. А если вникнуть, то волосы начинают шевелиться на голове, Правительство подписало меморандум с ВЭФ, основателем которого является Клаус Шваб. Родился в Германии в 1938 году, воспитан в духе национал-социализма. Его дочь носит фамилию Ротшильд. Клаус Шваб – автор Великой Перезагрузки, при которой люди теряют все права, вплоть до возможности распоряжаться своим телом и душой. Чего же можно ожидать от сотрудничества российского правительства с таким персонажем? Явно не пользы и развития для России. Нам отведена роль подопытных королей, Россия отдана под полигон для испытания нового порядка, центр промышленной революции, красивая обертка, так что же означает подписание меморандума?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 Принудительная эвакуация – это, ведьма для тех, кто не согласится подчиниться новому экспериментальному порядку. Цифровая медицина – лечить будет искусственный интеллект, так как человек-медик должен думать, а новому порядку думающий человек противопоказан. Соответственно, образование цифровое будет готовить человека именно для жизни в таких условиях, где думать вредно. И вот для создания такого порядка на территории России, российское правительство 13 октября подписало вышеназванный меморандум. Мое личное мнение – это предательство. Решит такое за всех людей огромной страны. В общем, суть в том, что... На россиянах сейчас тестируют различные безумные просто законы. Законы родом из э, различных фантастических романах Джорджа Оруэлла, таких как, например, 1984 и так далее, Новый дивный мир и все в этом духе. Законов, которые по сути упраздняют все самые, самые еще раз подчеркну, базовые права и свободы граждан. Э, и не просто упраздняют, а такие законы... Э, ну, просто-напросто приравнивают людей к скоту. В прямом смысле этого слова. К скоту, с которым правительство Российской Федерации сможет делать все, что ему вздумается. Объясняю популярно для тех, кто еще не до конца разобрался вот в этих законах, которые на днях были приняты в Российской Федерации. В первую очередь закон об этих так называемых электронных повестках. То есть, если вы гражданин, который находится в диапазоне возраста от 18 до 65 лет и вы гражданин российской федерации который находится на территории российской федерации то вам по своему желанию в военкомат может прислать повестку электронную в так называемый личный кабинет пользователя по моему что-то такое на портале госуслуг и независимо от того Прочитайте в эту повестку, откройте сообщение или не откройте. Если вам эту повестку вышлют на этот ваш рабочий кабинет, она будет считаться полученной вами. Еще раз повторюсь, независимо от того, прочитаете вы ее, видите вообще, что она вам пришла или нет. Если же у вас нету этого портала госуслуг, вы там не зарегистрированы и так далее, то они тоже это продумали и создали какой-то отдельный реестр, доступ к которому будет абсолютно у всех граждан Российской Федерации, и туда также будут приходить эти повестки. То есть Отмазаться в том плане, что у меня нету этого кабинета, госуслуг и так далее, уже никому не получится. А вот если у человека нету интернета, нету смартфона с возможностью входа в интернет, нету компьютера, а таких людей в России очень много до сих пор, поверьте, ведь это великая страна, супердержава. Вот. Если у вас нет доступа к интернету, как вы думаете, какой выход из этой ситуации для таких людей придумали власти? Ответ до банальности прост – никакого. Разбирайтесь как хотите, решайте свои проблемы сами. Вы же живете в великой стране, почему у вас до сих пор нет интернета. С ума сошли. Если нет аккаунта, ну, значит, вам вручат другим образом. Там же написано, что электронные повестки придутся электронным образом. Если она отправила в личный кабинет, который у вас есть, значит, нас считается уже врученным. А если я не зашел в личный кабинет, это ваши проблемы. В смысле, а если у меня интернет нет я в тайге? А если в тайге, то ничего страшного, вы же когда-то появитесь в интернете. А вот. Поэтому. По-моему, суть этого закона вообще не про то, чтобы привлечь как можно больше людей к утилизации в Украине. Конечно же, это тоже здесь подразумевается, но это, на мой взгляд, не первоочередная задача. Ведь многие действительно даже не будут знать, что к ним пришла повестка. По сути, этот закон обозначает собой ну закрытие российских границ для всех военнообязанных. Просто они почему-то решили прямо не говорить о том, что вот мы закрываем границы для военнообязанных, потому что, ну, это грубое вообще нарушение российской конституции. В этом случае нужно вводить военное положение, и только военным положением можно было бы объяснить нечто такое. Хотя при желании они могли бы переписать законы и все переиграть, и закрыть границы напрямую. Но почему-то решили вот пойти таким извилистым путем через некие электронные повестки. Может быть, таким образом... Они хотят избежать излишне жесткой реакции населения на такие нововведения, то есть показать людям, что как бы границы это не закрываются, и не факт, что вот к вам придет эта повестка вообще. Типа все нормально, не паникуйте. Все будет хорошо, да. Но хорошего ничего не будет. Как будет, я сейчас вам скажу. Будет так, что повестки разошлют максимальному количеству людей, тогда, когда начнется вторая волна мобилизации, а скорее всего еще и до нее, чтобы сделать для них невозможным выезд за границу. Таким образом, когда придет... Собственно говоря, момент начала этой самой второй волны мобилизации в России, которая, на мой взгляд, несомненно, начнется рано или поздно. Ну вот тогда уже начнут грипп все абсолютно всех подряд и выехать, сбежать куда-то уже никак не получится. Я имею в виду за границу. Что это такое? Еще раз повторюсь, это новый правовой экспериментальный режим. Следующим этапом будет то, что кто не получил повестку, будет отрезан от возможности, например, покупать недвижимость, вести бизнес, управлять автомобилем, покупать автомобили и так далее и так проще. Это уже предусмотрено в данном законе также, а вот следующий уже этап, который пока что не оговаривается, на мой взгляд, будет таким, который и был описан в той первой видео вставке, которую я вам покажу Показывал. То есть, кто, например, не придет в военкомат по повестке, которую ему выслали там на электронную эту почту и так далее. Тому возьмут и отключат доступ к его банковской карточке А когда введут так называемые электронные деньги А их тоже уже очень скоро введут В первую очередь опять же в России Потому что именно она является экспериментальной площадкой глобальных элит Так вот тогда таким людям, которые, к примеру, не придут в военкомат по повестке Перекроют вообще доступ к средствам существования И так далее, и так проще Это, Я вам перечисляю только то, что лежит на повестке Поверхности, но будет еще много других моментов, которые, несомненно, нас всех удивят. И таким образом, если все это прокатит в России, то потом, когда уже те, кто все это затеял, я имею в виду проблему 2020 года и войну в Украине, решат начать третью мировую войну, а именно к ней все идет, так вот тогда все эти законы начнут постепенно вводиться или такие же, или очень похожие и по всему миру. Но изначально они хотят протестировать эти законы на такой огромной многонациональной стране, как Российская Федерация, чтобы достоверно понять, как на это среагируют те или иные слои населения. Вот поэтому Россия и стала экспериментальной площадкой глобальных элит. И поэтому, в первую очередь, именно с нее начался второй этап утилизации населения планеты Земля. Первый, еще раз напомню, был, на мой взгляд, в 2020 году, вернее, он начался тогда, в 2022 закончился.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 и они видны повсюду, я не могу это объяснить, но факт остается фактом. Что такое утопия? Томас Мор, родоначальник этого слова, его произведение так и называется. Утопия. Это некая идеальная земля, которой нет. Тогда антиутопия, это что-то противоположное, это уже некое ужасное будущее, Авторы, которые работают в жанре антиутопии, как бы предупреждают нас о грядущих ужасных событиях. Антиутопия родилась лет сто назад. Первым, вероятно, был Евгений Замятин с романом «Мы» 1920 год. А затем Хаксли «Мой дивный новый мир» 1932 год, Джордж Оруэлл 1984 год «Скотный двор», Рэй Брэдбери. 451 градус по Фаренгейту. В этих романах показан дивный, конечно же, в кавычках, новый мир. Это единое мировое государство с единым правителем и правительством. А люди уже совсем не похожи на нас, на тех, которые жили в конце 20 века, да и есть еще и сейчас. Но уже не все остались теми, вчерашними. Мир меняется на глазах. И новое поколение уже радикально отличается от старшего поколения. В антиутопии показаны люди с измененным сознанием и поведением. Это уже некие человекоподобные существа, биороботы. Этот процесс уже идет вовсю, массово переделывают наше сознание. То, что вчера еще казалось фантастикой, сегодня реальность. А ведь от нас ничего не скрывают, все давно опубликовано в докладах Римского клуба. Наше будущее нарисовано и объявлено, и если кто-то не верит, что процесс давно запущен и приносит свои результаты, то просто посмотрите вокруг. Я вам скажу, что происходит на самом деле, в принципе уже даже, наверное, повторюсь, что именно Россия сейчас превращается в самый настоящий цифровой концлагерь, все идет по плану глобалистов, как говорит Путин в свое время, что у него все идет по плану. Уважаемые товарищи, хочу сказать, что специальные военные операции идет в строгом соответствии с графиком. По плану. И действительно все идет по плану. С него хреновый актер мог бы хотя бы сделать вид раздражений, злости. Да? Сказать, что идет не по плану. Но нет, он говорит, что все идет по плану. И он не врет. Правда, все идет по плану, друзья. Почему я назвал это видео то, что э, в России решается судьба человечества? В первую очередь в России, даже не в Украине. Многие сейчас говорят, что от исхода войны в Украине все решится. Нет. Во-первых, никому не выгодно, что война в Украине закончилась быстро. Потому что пока она идет... В то же время в полным ходом идет эксперимент, этот глобальный эксперимент в России. Эксперимент, который при его удачном завершении в России будет применен уже в виде практики на всех остальных странах мира. То есть смотрите, какая уникальная ситуация получается. Ведь по независимым вопросам около 70% россиян поддерживают так или иначе войну в Украине. Путин сказал, что он уже ушел, да? Кто ушел? Путин. Нет, он не уходил еще. Никогда не уйдет. Он наведет божественный порядок. Ибо он и призван сюда. Он и призван сюда для того, чтобы вот. Э, Но ну это непростой человек. Ой, ситуация. У нас сейчас одна. Про войну что ли? Положительно. Ну и что ж, война.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 Путин все правильно делает. И с каждым днем буквально рейтинг президента Владимира Путина растет, несмотря на катастрофический рост цен в магазинах на простейшие товары и услуги. И это только начало. Рубль падает небывалыми вообще темпами, просто уходит в черную дыру. Из-за чего началась огромнейшая небывалая в истории инфляция. Рубль уже превращается просто в туалетную бумагу. И это тест. Глобалисты хотят посмотреть, как это сработает на территории такой огромной страны, как Россия, чтобы потом уже все то же самое применить по отношению ко всем остальным странам, по отношению ко всем остальным валютам, в том числе к доллару, чтобы в итоге перевести нас с вами в цифровые деньги, о чем и заявлялось. И это уже делается. Уже э, всерьез обсуждается переход в России на криптовалюты. В Госдуме прозвучали призывы создать российские криптовалютные биржи. Хотя какие-то два месяца назад в России всерьез обсуждалось предложение Центробанка ввести запрет на операции с криптовалютами. Чудесным образом также в Европе буквально на днях приняли закон о том, что криптовалюты могут быть реальным расчетным средством да, и все как бы, дополнения, соответствующие к этим законам. То же самое в Украине произошло, но ну, по всему миру происходит. То есть вы понимаете, к чему это все идет? Все это приведет к тому, что будет организовано мировое правительство, о котором уже давно говорилось. А организовано оно может быть только после кровавой войны мировой. И это мировое правительство будет заменой теперешнему ООН. Ведь после мировой очередной войны, которая будет, возможно, ядерной, скажут, что ООН больше неэффективна, нужно что-то другое думать. И идеальным вариантом, который поможет избежать будущих кровопролитных конфликтов, будет просто-напросто создание единого мирового правительства. Потому что когда не будет отдельных государств, не будет кому с кем воевать. Гениально. Вы не видите, куда нас заводят. Если вы мне до сих пор не верите, то обратите внимание на странность этой войны в Украине. Конечно, украинская армия сражается героически, в этом я даже не сомневаюсь и не хочу никак это спорить. Но тем не менее, факт заключается в том, что российским военным в большинстве своем, когда они ехали в Украину, говорилось, что они едут на учения, на учения. Как военноначальник, который рассчитывает на победу, может так сказать своим военным, осознавая прекрасно, что отправляет их на настоящую войну? Потому что все прекрасно знали, что не будет их там никто встречать с хлебом, солью. Есть разведка и другие спецслужбы, которые прекрасно знали настроение украинцев. Почему это было сделано? Почему людей отправили на бойню? По-моему, очевидно, для того, чтобы затянуть этот конфликт, не было цели захватить. Была цель развязать бойню, отвлечь всеобщее внимание на нее. Эта бойня, в свою очередь, стала причиной введения против России небывалых санкций, что изолирует ее от всего остального цивилизованного мира, делая по-настоящему глобальной экспериментальной площадкой мировых закулисных, скажем так, элит. Я вижу так эту ситуацию. Если у вас есть какое-то другое мнение, объяснение событиям происходящим, пишите в комментариях, друзья. И сейчас, почему я и говорил изначально, что м -м, именно в России решается судьба человечества, да потому что от того, как вы сейчас среагируете, россияне, на все происходящее, зависит то, начнется ли Третья мировая война и перекинется ли весь этот ужас на весь остальной мир. Тот ужас, который творится как в Украине, так и в России. Ведь заметьте, внешнего врага серьезнейшего снова создали для всего мира. Не только... Вы думали каких-то нацистов, которые захватили Украину и хотят напасть на Россию. Для россиян их думали, соответственно, для белорусов и так далее. Из-за чего все россияне сплотились и готовы закрывать глаза на все санкции и ограничения. Э, и на все те беды и нищету, которая их ждет. В том числе и для западного мира. В лице России сделали серьезнейшего агрессора. Этим, опять же, в том числе можно объяснить эти зверства, которые творит российская армия на Украине, в Украине, уничтожая мирных жителей. Цель в том числе заключалась создать мощнейший, мощнейшую внешнюю угрозу. Ну это старый уже психологический ход, который, как мы видим, работает безотказно, потому что люди, почувствовав эту угрозу, забывают про все абсолютно внутренние проблемы, и они согласны терпеть любые ограничения и санкции, и подорожание различных ресурсов, таких как бензин, нефть, газ и так далее, э, ну, которое уже, подорожание, которое уже имеет место быть в западных странах, причем небывалое, и это опять же только начало, то есть кризис двухсторонний направленный на обрушение мировых экономик, направленный на так называемое «великое обнуление», этот кризис уже начался не только в России. На Западе это пока что так и не чувствуется, но если в России все это прокатит, и если народ дальше позволит себя одурачивать и не увидит очевидные вещи, которые в том числе заключаются в том, что э, из нас делают просто подопытных крыс, Народы ссорят, славян делают кровными врагами благодаря этой войне, чтобы мы не смогли объединиться против тех, кто на самом деле стоит за этим. И вот если сейчас россияне будут дальше идти на поводу этого, не замещая очевидных вещей, веря в тот бред, что им несут с телевизора, тогда у глобалистов все получится. И тогда весь мир охватит так называемая великая перезагрузка хватит Третья мировая война, и потом уже на руинах мира они реализуют все остальные свои планы, такие как создание мирового правительства, единая валюта, отъем частной собственности, ну и сокращение населения по ходу всего этого действия, само собой произойдет до тех цифр, которые они хотели бы видеть. Очень надеюсь, что хотя бы до кого-то мне удалось достучаться. Что делать, спросите россияне. А выход здесь только один. Выходить на улицы миллионами и свергать свое правительство. Любыми путями, любыми жертвами. Нужно свергнуть правительство Путина, потому что он самый настоящий. Агент глобальных элит. В этом я абсолютно убежден. Так же, как и практически все остальные президенты ведущих стран мира. Но сейчас, еще раз повторюсь, все зависит именно от вас, россияне. Потому что именно Россия, как я уже и сказал, выбрана этой самой глобальной экспериментальной площадкой. А не какая-либо другая страна. Очень надеюсь на вас. Также очень прошу вас делиться ссылками на это видео, как можно с большим количеством друзей, это очень важно. Поддерживать это видео лайками, подписываться на этот канал и жать колокол, чтобы ничего не пропускать в будущем. Берегите себя и надеюсь до скорых встреч на этом канале, друзья. Пока!